Привет! Сегодня дивный солнечный день. Последний, последний понедельник. Февраля зимы 2023 года. Да. Дети. У них столько радости сегодня. Даже такое оживление на улице. Да. не знаю почему. Все будет нормально и ненормально. Такая, такая грусть на сердце, мысли. Какое-то ощущение того, что многое надоело, но самое большое, что надоело, трудно определить. И не хочется об этом говорить. Многие так знают, что нам надоело за этот год. Просто не могла не заснять закат, дивный закат, последний, последний понедельник. и Смешно и грустно, но больше, конечно, грустно. Грустно от того, что какая-то духовная неустроенность душа на какая-то усталость накопилось всего чего-то ненужного мне в моей жизни и многим людям это не нужно всем хочется мира конечно любви нежности добра все у нас было как бы но куда-то все улетучилось, улетело, и в моей личной жизни, и в жизни многих других людей. Такое некое плаксивое настроение, но я не буду плакать, я посмотрю на солнце, порадуюсь. Столько людей уже ушло в этом году, достойных, замечательных людей актеров и политологов и простых людей. В нашей семье тоже ушла одна еще совершенно не старая женщина, мама, свежеиспеченная бабушка, моего амига, сестра двоюродная. Да, светлая память всем ушедшим. Светлая память и радости всем живущим. Ради всех Господь, кто заглянет сегодня на мою страничку, на мой маленький канальчик-дневник. По православному плендарю начинается полностью. Великий пост. Да, всем доброго поста, добра и удачи, насколько возможно. Пока.